Привет, аудитория. Продолжаем и разбирать 268-й карт э, UFC. У нас два титульника. Первый титульник – Marti Fait Newsman против Colby Connington. Так, в двух словах. Бой интересный, но по коэффициентам, не знаю, не нашел я там чего-то подходящего, на что можно поставить, поэтому я его пропускаю. Давайте к следующему. Следующий титульник – это бой в женской э, наилегчайшей весовой категории. Роуз на Майюнес и Вейли Джанг. Это у них второй бой. В первом бою Роуз на Майюнес выиграла. На второй минуте кинула хайкик, попала в голову Вейли Джанг, вырубила, добила. Все, конец боя. То есть, ну, не особо ничего мы не увидели. Там ни тактику, ни геймплана. Ну, ладно, не суть. Я ставлю на коэффициент 4 на победу Вейли Джанг Кот Ко. Все-таки я думаю, что она пробьет ей серию и потушит свет. Ну, не знаю в каком раунде, но не суть. Пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи.